Как поступим, я у Мома. Мы правда сбежим поджав хвост, даже ничего не сделаем. И бросим полночь. Аудиоразъемы. Щупальца! Определите, как скоро враг доберется сюда. Грызевик, нам понадобится твоя помощь. Все остальные готовьтесь уходить. Быстрая тварь! Доберется меньше, чем за минуту. Да его уже просто так видно! Звук изменился. Я со школы не вешалась, так на парней гаденыш! Злодей высотой 25 метров, крупнее горный леди. Мы уже год, как в Юэй. За это время ни один преподаватель не учил меня поворачиваться спиной к врагу. Все правильно, так и есть. Дело говоришь. Ага. Я решаю сражаться. Не надо, это тупо. Раз мы вышли в костюмах, значит мы герои. Хорошо. Значит мы с вами сразимся с ним здесь.